давайте сделаем сразу вот практикой. Вспомните 5 своих самых лучших друзей. Помните их. не обязательно писать имену, это лично для вас. Можете никому не показывать. Поставьте приблизительно сумму ихнего ежемесячного дохода или годового, как вам удобнее. Их либо месячный, либо годовой доход, каждого из них, приблизительно то, о чем вы знаете. Тот, кто уже написал эти цифры, суммируйте их. Получается следующее, то есть формула. Сумма дохода пятерых ваших знакомых, деленная 5 на 5, равняется игреку. Знакомая формула? Можете пересчитать и проверить. Теперь вопрос, ну такой меркантильный, да? С кем выгодно дружить? И если вдруг наши знакомые отказываются увеличивать свой доход, а у нас в планах есть увеличение, то ж какой вывод нужно сделать? Либо сделать все возможное, чтобы знакомые все-таки увеличивали свой доход, либо… Итак, наш доход прямо пропорционально зависит от того, с кем мы общаемся. Если я общаюсь со спортсменами, то, скорее всего, мои увлечения это будет спорт. Да? Если я общаюсь с банкирами, то, скорее всего, я тоже как-то буду связан с банковским делом. И туда войду в определенный момент. Отсюда вывод. Постепенно круг нашего общения втягивает нас в свои интересы и формирует из нас что-то. И дальше мы уже живем, исходя из принципов этого круга. Если мы хотим увеличить свой доход, то наша задача начать менять, Круг интересов. Круг интересов можно изменить благодаря тому, что мы меняем свое окружение.